Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы начинаем с вами проходить глагольные конструкции с инфинитивом в испанском языке. Я их очень люблю, потому что можно столько много значений передать, зная глагольные конструкции. Испанцы, кстати, их тоже любят и часто употребляют. Поэтому чем больше вы их знаете, тем больше у вас вокабуляр. Так ведь? Так ведь. Давайте начнем. Первая глагольная конструкция – это «акабар», d плюс инфинитив. Как мы вообще работаем с глагольными конструкциями? Мы первый глагол, то есть который употребляется, «акабар», грубо говоря, в данном случае, да, мы его спрягаем в зависимости от времени, в котором мы употребляем его. Мы пока знаем с вами настоящее время, да, но и будущее знаем. Но говорить мы будем все в настоящем, Да. И то есть мы «акабар» спрягаем в зависимости, когда мы говорим о себе, да? «Акабо», «акабас» и так далее. Потом мы всегда используем «д», его никогда не меняем, и инфинитив. Ну, инфинитив – это начальная форма Google да? То есть как глагол он написан в словаре, да? И «акабар» «д» плюс инфинитив обозначает только что совершенное действие, либо «недавно», да? Например, «я только что встал», «я недавно поел», я вот только что пришел. да, То есть, например, когда мы говорим о себе, да, я только что пришел. Акабо бенир. То есть акабария с в зависимости от места имения, потом беру де и потом инфинитив. Акабу де бенир. Следующая глагольная конструкция, которую мы с вами разберем, это конструкция, которая обозначает начало действия. Например, MPSR а плюс инфинитив и понерсе а плюс инфинитив. Например, Yo a español, да? Я начинаю учить испанский. Я ме понгу Да, Вот тут уже возвратные видите частицы. Я ме атрабахар. Потому что понерси, я должна се распрягать да? в зависимости от местоимения. Понер ⁇ это неправильный глагол. Я ме понгу атрабахар. Ну все, я начинаю работать. Таких конструкций еще... Очень-очень много. Мы с вами постепенно параллельно будем все узнавать. Сейчас вы у меня выучили уже. Вы знаете, кстати, уже глагольную конструкцию. Если смотрели мои первые видео, где IR плюс A «а» плюс инфинитив, это тоже глагольная конструкция. И мы с вами теперь выучили уже IR плюс А плюс инфинитив. А, кстати, еще выучили ТНР плюс К плюс, да, плюс, плюс инфинитив. И ИМПЕСАР плюс А плюс инфинитив. И ПОНЕРСИ плюс А плюс инфинитив. И не помню, звала ли я КабАР да и плюс инфинитив, не помню. Ну, в общем, теперь вы это все знаете. Будет еще много видео по этой теме, потому что глагольных конструкции очень много. Поэтому оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, чтобы не упустить новые видео. Ставьте лайки, если есть вопросы, задавайте. И не забывайте заходить на мою страничку, где вы найдете языковую школу, сеньоры, тати. Куча полезной информации про испанский язык, полезные бесплатные материалы по испанскому языку. И не забывайте подписываться на мой инстаграм.